Но тут наши умники снова вытаскивают из карманов следующую идиотскую идею о золотом миллиарде. Мол, планета не способна прокормить всех, поэтому 6 миллиардов злые дяди хотят уничтожить, чтобы оставить место для себя любимых. А иначе нефть кончится, ресурсы растратятся, а зоновая дыра вырастет и прочие страшилки. При этом, вроде по факту, сегодня уже практически нет стран, даже в Африке, которые голодают. Но только если какой то особо ретивый диктатор не начнет строить очередное справедливое общество. В свое время люди научились выращивать зерно и развили скотоводство. Это дало толчок к росту населения. Потом начали использовать уголь для обогрева, после этого нефть для топлива. И хотя по всему миру еще осталось навалом угля, но поезда на нем давно не ездят. Новые технологии развиваются быстрее, чем заканчиваются старые ресурсы. Нефти не хватит. За 20 лет понастроят атомных станций, и все будем ездить на электромобилях. Они только самые богатенькие на этой дурацкой Тесле. Уран кончится, сделают термоядерные электростанции. Может воды пресной не хватит? Так уже сегодня навалом технологий, которые позволяют опреснять океанскую воду. Нет таких ресурсных проблем, которые человечество не сможет преодолеть. Когда пару часов летишь над какой-нибудь пустыней, то понимаешь, что на планету может заселить еще 100 миллиардов населения, и ничего страшного не произойдет.